Так, Тельцы, приветствую вас. Сегодня посмотрим, что вам принесет месяц сентябрь. Ну, его начало будет крайне удачным. 1 сентября будет образовываться благоприятный аспект от Марса, который находится в вашем финансовом доме к Юпитеру которые находятся в вашем 12-м. То есть это какие-то неофициальные источники дохода, удачная деятельность, если она неофициальная. Ну, может быть и официальная, но связана с какими-либо организациями закрытого типа, благотворительностью, например, очень благоприятные дни для меценатства. Ну, я думаю, что вас 1 сентября очень порадует. Также с 3 с 1 по 3 и с 3 с 15 по 18 будет интересный аспект от Меркурия к Юпитеру. Он будет два раза повторяться: первый раз на прямом Меркурии, второй раз на ретроградном. Значит, для вас он будет находиться так по моему в шестом, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шестой и. 12 дом будут задействованы, это тема работы, это тема здоровья. Смотрите, если кто-то из вас будет принимать какие-то важные решения, что-то будет делать в период там, с 1 по 3, то у вас большой риск ошибиться и потом с 15 по 18 будете переделывать. То есть в эти дни вы будете максимально расконцентрированы, будет очень трудно принять правильное решение, либо выполнить зад на себя обязательства. Но уделите особое внимание своему здоровью, и по возможности ничего такого серьезного не предпринимайте. Что еще интересного? Ну, перейдем уже тогда к следующему: 5 числа. 5 числа у нас Венера перейдет в Деву. Для вас Дева это седьмой дом. Правильно? Раз, два, три ой, это скорпион дева, раз, два, три, четыре, пять пятый дом любви, ух ты, у вас любовь будет активна, любовная сфера да, будут какие-то у вас насыщенные любовью дни в сентябре ну, также это будут и отношения с детьми, также это будет очень интересная деятельность, кто чем-то увлекается, именно для хобби, для развлечений для удовольствий. 10 числа, ну мы будем смотреть потом чуть подробнее, пока 10 числа у нас будет полнолуние в знаке зодиака рыбы, оно будет не совсем обычное, поэтому на него постараюсь сделать отдельный прогноз. И еще 10 числа Меркурий станет ретроградным. До 23 числа он будет двигаться по весам, а затем он перейдет в Деву. Ну, учитывая, что для вас весы являются домом работы, то вот вам и подсказки. Благоприятный период начнется для того, чтобы что-то надоделывать. Постарайтесь не начинать новые проекты. Вы можете за все похвататься, но не успеете. Можно увольняться для тех, кто считает, что он уже свою миссию на на этом рабочем месте окончил. И хорошо заняться здоровьем, исследовать себя, там лечи, полечить себя, особенно какие-то давние болячки хронические. Вот этим будет очень хорошо заниматься. Далее. С 13 по 16 Венера будет квадратить Марс. Марс у вас в доме денег. Ну, могут быть какие-то ссоры из-за денег, какие-то неприятные ситуации, связанные с финансами. Это кратковременный период. Ну, если можно воздержаться, то, пожалуйста. И вообще, могут быть даже ссоры с любимыми из-за денег. Ну, или с детьми из-за денег. Тут что-то такое вот связано с финансовой, де... с финансовой деятельностью, с финансовой структурой и тем что для вас очень важно тем что вы любите дальше с 18 по 20 венера будет образовывать вот такой вот красивый тригон к вашему знаку тригон к урану и это признак того что вы можете с кем-то встретиться полюбить кого-то благоприятное время для ваших детей и для творчества очень-очень будут удачные дни, причем, вот сама по себе Венера в Деве, она, как правило, вот, похожа на вас, она такая практичная, она расчетливая, она любит, чтобы все было правильно. Вот единственный ее минус это такая вот она, знаете, такая ну вот пом мелочная немножко, вот она придирчивая. Поэтому вы будете вот к своим любимым примерно так и относиться все это время. Ну, или можете встретить такого человека. Ну, человек сам одного тригона земного, поэтому вам с ним может быть достаточно комфортно. С 21 по 24 Венера будет образовывать напряженный аспект, вот видите, к Нептуну. Нептун находится в вашем 11 доме, то есть здесь какие-то у вас могут быть завышенные там ну, это не требования а вот знаете как идеалы потакание своим слабостям прихотям могут быть кстати крупные финансовые растраты на ваших любимых могут вас да можно кстати влюбиться в человека который ну не в человека а в образ Человека, которого не существует, или будете слишком как-то летать в облаках в это время, знаете, немножко ненадолго не потеряете бдительность с 23 по 26 к Плутону будет от Венеры. Где наш Плутон тут потерялся? Вот он. От Венеры будет аспект очень красивый, хороший. Плутона к Венере. И он находится. Ух ты! Так, Козерог это для вас дом чего? Так, 12, 11, 10, 9. Вы знаете, можно будет получить деньги откуда-то издалека. Знакомство с кем-то издалека. очень Поступление денег издалека. Благоприятные какие-то финансовые возможности. Обретение некой серьезной, может быть, связи, партнера. Ну, хороший день, очень классно. 26-28, обратите внимание, тут у вас будет благоприятный аспект для финансовых операций. Очень хорошее время, чтобы поработать и на такой, на серьезный результат. Могут даже быть какие-то серьезные вот карьерные продвижения в это время. Ну, по крайней мере, финансово вам точно это будет выгодно. 25-го состоится новолуние в весах. Весы для вас это какой шестой, что ли? Раз, два, три, 4 5 6 Да, перепроверяю все, все на всякий случай. Это зона работы и здоровья. Вот, обратите. Ну, то здесь, возможно, какие-то у вас новости или нововведения, или обновления. Ну, что-то новенькое может быть. И 29-го состоится переход Венеры из знака Дева в знак Весы. Но обычно, когда Венера идет по дому работы, человек начинает лениться, ему хочется отдохнуть спихнуть свои дела на сослуживцев и вот как я могу сказать, что это вот наиболее благоприятное время, чтобы ничего не делать а ничего не делать можно только если ты уволен или ты находишься в отпуске вот выбирайте, ну и понятно что будет, настанет хорошее время для занятия своим здоровьем ну вот как раз тут отдохнуть собой заняться было бы идеально ну что, желаю вам хорошего сентября, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, кто не подписан, и до встречи в следующих прогнозах.